Всем салют, доброе утро или доброй ночи. Приезжаю на очередную рыбалку. Поедем на большое водохранилище Бати сегодня. Вот, я думаю, отлично половим, поучимся ловить на жерлице и на удочки, так что поехали. Минус 15 ветер гуляет сильный. Ну, ничего, так не сильно холодно. Одел все, что мог. Бать! Надо какой-нибудь инструмент. Что? Ну, не знаю, надо достать у него. А? Я не помню уже. По-моему, карась, да. А, подожди, нет, здесь плотва была. А? Не снял? Нет все, надо какой-нибудь инструмент. А что, ты даже не взял на взял, вот, у Взял. Так. Пойдем. На одну лунечку сейчас сяду сидел в двух лунках. счет прям какая-то неплохо. Два подлещика таких хороших упустил. Значит, в обоих случаях довожу их до лунки, они наполовину вылезают и такие хвостом машут и уходят. Один. Ну ладно. Вообще... Oh, Замерзло напрочь. Замерзает просто мгновенно. Жарится он тишина полная. давай ну-ка Мороженый иду, есть не в кафе. А? Что-то вообще не, не. А уже все? Лучше. Все, вообще-то перестал делать. Вот выход где-то с 10 до 12 все. Бываем офиген. Ну что, буду я скручивать черкаться? Отнеси туда, Саня. Кого? Этого. то удочку? Ну а. да, да, я жертвуется вот, да, вот такие вот штучек. 56 6 Батя вытащил У меня в итоге три сошло была прям около лунки И один надо идти Чё-то я, наверное, не проделал, может быть, не засекали For Нет, а руч Ага. О, хороший. Не малые барюшки? Нет. Ничего, клюет. Одного еду адрессировать. Ну, все, она. Глухо. Давай, собирай, да поезди. Да я собираю. Не выходит где-то. Вот рассвет начинается там уже. День. Ну, теперь к вечеру еще. Нет, вечер не будет. Да. Нет, ночью. Ну, все. Идем домой. друзья ну вот и закончилась наша рыбалка мы уже приехали к дому все разгрузились вот очень получилась такая интересная рыбалочка единственное что снять я толком ничего не смог потому что наверное не рассчитал свои силы Подзамерз немножечко но само по себе было нормально вот только единственное что Ощущение мороз был, все минус 20 еще ветер, вот и перчатки только снимаешь, буквально минута проходит, пальцы коченеют просто. Успеваешь что-то там такое сделать, там с удочкой, с леской, с жерлицей, на камеру уже сил не не остается, уже хочется скорее руки куда-то спрятать. Да и батарейка села моментально просто. Вот, так что не знаю, выложу это видео нет. Выложу, назову рыбалка с батей. Он у меня молодец, он там обловил меня очень хорошо. Короче, он поймал 7 подлещиков таких приличных. Одного пушка такого очень даже хорошего. Вот, а у меня было три схода подлещиков. Причем 2 прям уже вот они в лунке были. Из лунки по сути не мог вытащить одного даже вытащил он у меня соскочил просто с крючка уже висел над лункой и обратно туда шмякнулся и я полез там рукав намочил ну так и не достал его. обидно досадно но я поймал свою первую щуку зимой на жерлицу это было классно вообще неописуемое ощущение когда тащишь из-подо льда вот эту вот ну, щука. Громко связано. Сказано, щуренок такой не сильно большой. Взвешу еще, не знаю, грамм на 800, наверное. Так что будем продолжать рыбачить. Вот это дело хорошее, это дело мне нравится. Вот. Ну, все. Всем клевых рыбалок. Всем пока-пока.